Серьезно. Всем привет, ребята, и сегодня я расскажу, как начинается мое утро. Пока, пока я еще не проснувшись, я у вас будет реклама. Ладно, ну все, пока. Недавно на просторах сетей я заметил такое приложение как Ab-Bonus. Вы устанавливаете App бонус на телефон или планшет, после чего вам дают список приложений. Их нужно скачать, чтобы получить деньги, которые потом можно вывести ну, на счет своего телефона, или в вебмани или яндекс деньги. У моих подписчиков есть три дня, чтобы установить Аббонус с помощью ссылки в описании и ввести промокод IBONUS. Сделая это, вы получаете денежный бонус. Короче, халявка. Приложение App Bonus. Ссылка на iPhone и Android в описании. Сане. Конечно же, утреннюю зарядку. Сначала причешемся. Все. Теперь пошли готовить завтрак. Хотя не знаю, что сейчас можно приготовить на утро. Вот, откройте. что у нас? Колбаса. Ладно, зайдёт. И пинеси. Что еще есть? Нет. Больше ничего нет, нормально. Ладно, в холодильнике. Так, все, чайник готов, осталось включить печку. Теперь достаем чашку. <плодес�> э -э чай, черный, черный клубничный. Какой же взять? Ну, вообще, я думаю, что лучше взять черный, потому что утром надо проснуться, так как мы берем. А еще, ребята, сразу говорю, я даже еще не проснулся. Надо было бы лучше место чая, кофе. Ну ладно, сади так чай. наш первый завтрак уже как уже говорит уже готов только осталось еще положить в печку все готово и теперь можно разогревать все только осталось чай залить кто о, уже тут все готово прекрасно. Завтра готов. Ячек. Все осталось только поставить чай и.. Взять два мультика посмотреть новости. Постями я всегда так ставил, потому что никак. Ну, честно, я всегда смотрел мультики с утра, либо что-то там еще, а сейчас хочется новости посмотреть. Узнать, что у нас сейчас в России дома. Нифига не проснулся. Помню, говорили. Добро пожаловать жрать. Сейчас я поставлю камеру нормально. Интересно прям утром? Зашибись Хоть что-то Ладно, поели Теперь можно идти работать Так Дайте-ка я сяду. Тут включаешься, как танк старый. Все нормально. Работает. И теперь можно приступать к чему-то. Ребят, это было мое утро. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И, конечно же, не забывайте нажимать, нажимать на колокольчик, чтобы получить уведомления об моем видео. С вами был я. Всем пока!